Новости с фронта обсудим с военным экспертом. С нами на связи Сергей Мигдаль. Россия готовится к контрнаступлению украинской армии. В Мелитополе представители России жгут документы. Значит ли это, что мы можем говорить о том, что Россия уже даже не будет пытаться удержать оккупированные территории Запорожской области Украины? Это не означает того, что они не будут пытаться. Они будут пытаться, это скорее означает того, что они не уверены, что они удержат и понимает, что там будут тяжелые бои. Я так понимаю, что эта новость пришла, я не знаю, как ее проверить, у меня нет пока еще достоверного подтверждения, То, что я знаю, есть указания об эвакуации оккупационных властей именно в Запорожской области, нескольких населенных пунктов. если что, про Энергатар и другие населенные пункты к северу от Мелитополя, вдоль линии фронта. То есть, очевидно, в российском командовании считают это направление самым возможным направлением украинского наступления. И то, что они делают, понимают сложность своей ситуации и готовятся ко всяким как бы, возможным развитиям событий. То, что они, я не думаю, что они будут отступать без боя. Хочется перенестись в другой населенный пункт, Бахмут. С городом сейчас происходит какая-то непонятная ситуация, потому что, по словам Евгения Пригожина, чьи подразделения уже много месяцев пытаются захватить населенный пункт, там осталась цитата Пара квадратных километров, не захваченной России. С другой стороны, вагнеровцы вроде как официально покидают город 10 мая и передают его подразделению Ахма... Рамзана Кадырова, который называется «Ахмат». Насколько это вообще решение адекватно выглядит? Насколько кадыровские вот эти подразделения способны какие-то военные реальные операции проводить? Потому что их много прикритиковали за то, что они ведут такую скорее медийную деятельность, чем какие-то реальные военные действия я тоже всю эту критику естественно слышал но как я понимаю в данном речи, э, случае речь идет о том что пригожины руководство командования Вагнера надеются к 10 числу в общем- то уже в основном захватить и западную часть бахмута сейчас в руках украинцев вот я слышу разные оценки там 15 20 25 процентов западной части города, по-прежнему контролируют. И если еще удастся продвинуться вагнеровцам, то смысл в том, что они передадут это чеченцам из Ахмата для операций по зачистке, а уже не прямых как бы, боев с серьезными силами вооруженного противника. Это, в общем-то, именно то, чем кадыровцы и бойцы Ахмата занимались все вот эти месяцы, особенно в прошлом году зачистками населенных пунктов, которые уже захватили вооруженные силы России, то есть более такими как бы полицейскими или жандармскими функциями, а параллельно снимая разные видео для ТикТока, но они были явно постановочные. Другое дело, что еще не совсем понятно, когда там говорят, сколько контролирует Бахмут, поскольку в городе Бахмуте, это в отличие, там нет какой-то постоянной, определенной, четко очерченной линии фронта, да? Там зачастую бывает, что какие-то подразделения российской армии или Вагнера продвинутся вперед, и у них сзади там свободно ходят украинские военные, целые отряды и... Поэтому сказать, что как бы сейчас еще близок захват Бакмута, это трудно. Посмотрим, что будет после 10 мая. Ну, то есть, действительно, с Бахмут пытается захватить много месяцев. До 9 мая, когда, по идее, Пригожин должен преподнести этот город как бы в подарок Владимиру Путину, остается три дня. При этом Пригожин же с завидной регулярностью записывает видео, где матери военного руководства России говорят, что у него нет боеприпасов, что он получает какое-то ничтожное количество от того, что ему необходимо, его люди умирают. Каким образом тогда за три дня может измениться ситуация? Применение фосфорных бомб в Бахмуте — это какой-то такой отчаянный шаг? Это как бы продолжение в основном той тактики, которая уже использовалась. да, То есть это тактика такая э, максим... полного уничтожения всего. То, что находится перед российской армией, с той целью, чтобы таким образом вынуть защитников города, украинцев, отойти. Поскольку им уже не за что будет как бы зацепиться. Ясно, что такого рода тактика, она не оставляет вообще ничего живого, не оставляет на месте городских построек и является как бы во многом практически... Тактикой, которая не достигает своих целей в заявленной России как бы задачи, они же вроде как бы это освобождают как бы, свои аннексированные земли, которые они называют своими, на самом деле, просто это тактика полного уничтожения по этому поводу сказал древний философ греческий, да, как они создали кладбище и назвали это миром. Что уж настолько идет в разрез да, с заявленными целями, так называемой специальной военной операции. Но они просто, очевидно, не видят э, другого выхода и, из этой ситуации. Э, что там происходит на самом деле? Вот Такое это красиво. Вопрос у украинцев там очень хорошо подготовленные защитные позиции, в том числе и под землей, как я понимаю, э, выглядит это все довольно жутко. Но они, как бы, как я понимаю, защитники в основном это такие обстрелы не находятся, естественно, на открытом, на открытом месте. А что касается мирных жителей, как я понимаю, их в Бахмуте осталось мало. Да? Я слышал оценки от трех тысяч до сотен людей, совершенно, конечно, несчастных, но про них уже никто не думает. И я уже видел вот эти неоднократно заявления про запрещенные или незаконные виды оружия, да, вот этот, тот же фосфор. И другие зажигательные вещества – это, по-моему, разговоры для бедных, когда говорится о тактике действий российской армии. Как говорится, кто их накажет, думают они, никто. Поэтому они делают, что хотят, и никаких уже точно конвенций не соблюдают. То же самое мы видели, конечно, на примере Мариуполя, где также для того, чтобы взять Азовсталь, были, были использованы фосфорные боеприпасы. Но хотелось бы обсудить еще одну новость. Подтвердилась информация, что гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал» все же была сбита над Украиной. Можете, пожалуйста, рассказать, что это за ракета и чем важна эта новость? Как эта ракета обычно обходит силы противовоздушной обороны? Да, ну, очень важно пояснить про ракету «Кинжал» что, еще раз, она не гиперзвуковая. Поскольку в России очень много последние годы шумят о гиперзвуковом оружии, и мы слышали такие всякие там названия, тот же «Циркон», гиперзвуковая ракета, которая находится сейчас такой еще в стадии испытаний, то вот и бедную ракету Кинжал присоединили к этому, она что поделать, не гиперзвуковая. Вот вы второе слово правильно сказали: аэробаллистическая. То есть это баллистическая ракета, которая на самом деле, если вы на нее посмотрите, представляет собой ракету комплекса Искандер, да, баллистическую, которая дальность около 300 километров, только которая запускается не с наземной пусковой установки, а с самолета что позволяет, естественно, увеличить дальность. Самолет такой вот, этот Миг-31 может далеко залететь и на большой скорости, летя на большой высоте, запустить ее, то есть увеличив как бы, эффективную дальность этой ракеты, даже в несколько раз, если надо. То, что, например, простые искандеры там, в Киев не долетают, естественно, из западной части России, не хватает расстояния. Вот, эта ракета в этом смысле, она никак не, не убегает от ПВО. Это баллистическая ракета, уже не новая. Да? Ракеты «Искандерна», на основе которых создан комплекс «Киджал», появились, по-моему, в 80-х годах. Это советская разработка. И комплексы «Патриот» последней модели, «Пак-3» и особенно «Пак-4», они именно рассчитаны на то, в том числе, чтобы сбивать баллистические ракеты. От старых советских «Скадов» и до «Искандеров» более современных, а также корейских и иранских ракет. Поэтому, в принципе, если есть хорошие надежная система оповещения и обнаружения летящей таблетической ракеты и, скажем, как я понимаю, украинцам помогают в этом и западные их союзники и теперь у них есть комплекс Патриот. Именно комплекс Патриот может, если вовремя эта ракета замечена, ее сбить точно так же, как он сбивает ракету Искандер, например, запущенную с Земли. И единственный способ, как бы это преодолеть по серьезному, это надо их запускать сразу много, да, чтобы перенасытить. Противоздушная оборона, возможности этой системы Патриот, это тоже не бесконечная. Но, поскольку я помню, что запу... понял, что запустили одну ракету, это не случайно, поскольку их не так много, довольно много израсходовали, это штучный товар, то в данном случае удалось ее сбить. Еще раз, это совершенно неудивительно. Гиперзвуковая ракета – это совсем другое. Это обычно крылатая ракета, которая идет на сравнительно небольшой высоте, только не как калибр, да, со скоростью несколько сот километров в час, а со скоростью несколько раз превышающей скорость звука. И то, что их только сейчас они существуют у Америки, у и, э, США, и у России, и у Китая еще немного в экспериментальных вариантах, это потому, что это очень сложная задача, такие ракеты довести до ума, чтобы они стали серийными. Потому что они на таких скоростях, на малых высотах, это ведет к гигантским перегрузкам, температурам, что делает очень сложные задачи, ставит для инженеров. Поэтому эти ракеты еще в серийном производстве не находятся, и на вооружении не стоят. Ну вот так. А кинжал это всего лишь баллистическая ракета Искандер, которая запускается в самолет.